Здравствуйте, Черешнева Елена, город Москва. Я занимаюсь бухгалтерией практически всю свою жизнь, пока не пришла в территорию инвестирования. Реализовываю стратегию доходной квартиры. Делим ее на студии и, надеюсь, получать посуточный доход неплохой. Тренинг территории инвестирования, посуточная аренда, привлек тем, что можно было создать бизнес, не имея начального капитала, и ну, это неоценимый опыт, как бы платформа, которая вот позволяет уже Перейти на второй уровень – это пассивный доход и приобретение недвижимости в собственность. Мысль о инвестициях пришла давно, и пришла она с книги Алексея Толкачева, Николая Мрачковского, «Экстремальный тайм-менеджмент», через них узнала о территории инвестирования, ну и дальше вот все оттуда и идет. На тренинг, наверное, не сразу решилась пойти. Скорее всего, для этого нужно было как-то морально, может быть, созреть. Но хорошо, что возможность это появляется раз за разом, и мы уже осознанно подходим, выбирая вот этот путь. Вот пришло какое-то такое понимание, что необходимо сейчас менять свою жизнь и ждать -то, собственно нечего. с момента знакомства с территорией инвестирования полностью изменяется отношение к происходящему ну ты может быть становишься другим человеком вот по крайней мере для меня это было открытием у меня не было опыта, у меня не было окружения такого, например, только здесь, на территории инвестирования, я могла увидеть такое количество людей, общих по духу и с единой целью. Есть несколько проектов, ну, кроме запуска квартиры, есть несколько проектов, но такие довольно-таки... Масштабные сложные, и к этим проектам уже подходим по Ну, Поэтому не стоим на месте, развиваемся, какие-то новые цели, более глобальные. Я уверен, что у нас все получится, не сразу, но шаг за шагом.